Я не помню, когда я так быстро за девушками ходил. О -о -о, Представляешь? Подошло, санимали, ты туда наверное? Да. да, я уже занялся на неделю вперед. <свестный> куда ты летишь-то? В костюме таком голубом. Куда-нибудь куда по, по, по своим по женским делам. Я а, я понял, в общем, так быстро идешь тогда. Далеко идти, надо побыстрее. Как тебя зовут? Серьезно? Да. Но ну, бывает. Да. Ты, Ты что? Да. Машина подвисла, я думаю, не показалось. Ничего себе. А, да, что я хотел сказать? Да? Прикольно. Я такого не видел. А, меня Валера зовут. Елена. Кофе любишь? Кофе есть. Господи. Я даже не знаю, что ты предложить. Я растерян. Серьезно? Выходи за меня. Нет. Не прокатит, бля. Ты жестокая женщина. Так. А, ну ты типа хочешь там отдохнуть и такое? Ну, я не предлагаю себе сексом заниматься. Мы можем выпить. Спасибо. Спасибо. Хотя можно, да. Я я настойчивость. Ну ладно, оставим это. Ладно, можем чаевать пообщаться просто. Я тебе не навязываю там отношения или секс, только пообщаемся. Будет интересно, продолжим общаться. Вот то что. Да? Они тебя мучили что? Ли? А, ты можешь меня просто начать бить там? Да. не страшно. <смех> Ладно, есть. Если... Ну, я бы не сказала. <смех> Это, наверное, самое бесстрашное. <смех> если так... Есть в Инстаграме. Знаешь что? Хочу написать тебе кое-что. Пойдем на ту сторону. Или, а, ну, в принципе, можно по поэт... А, можно было там подняться. Ты, ты же на немигу собрался. А, у тебя круг почета какой-то. Прикольно, слушай, да. Я жил на нем, я оттуда пришел. Он друга провожать на... Короче, мы здесь приезжаем. Ну, что страшно? Он уже остался там уже. Ладно, у тебя есть? Скажи мне... Я я Может быть. Какой у тебя инстаграм? <связать> нет, ну, нет, а нет, что, нет, это нет, миллион, нет, что ли, подписчиков, что настолько Нет. А сколько? проблема. И тут поддержка мне не, не В понимала, смысле проблема? Подожди, в смысле это это проблема? Какое-то сообщение. Так. Они так. Они не прочитаны. Ага. сообщение а я думал они у тебя я думал они у тебя типа приход сообщения которые ну пока ты их не подтвердишь как бы человек я думаю ты в том плане я ну просто не проверяю эту почту прямо а ну здесь хороший хороший маршрут на улице ну что Пишут, я пишу, вижу, и вообще, и Ладно, я думаю, как-нибудь поддержка решит твою проблему. И, и много, пи и много пишут. Что, много пишут тебе, столько ты расстро расстроена, что? Ого, это классно. Подружки, это хорошо. А что купить собралась? Так, трусики там. Откуда я? Я не из Минска, поэтому я любопытный, мне все интересно. Не скажу. Такая любопытная. Слушай, а ты из Минска? Откуда? Я тоже здесь уже уже пять, на немецки сколько тебе ну типа неприлично и все такое написал всем училась здесь что серьезно сейчас серьезно а для тебя важно какой возраст у мужчины мне в семь. не время. пойдем так, ладно, как тебе там как найти? Расскажи мне. Размер ноги. <свист> а, Точка там просто сразу одним, Нет, словом. Просто одним словом. Это ты? Это я. Нифига <свист> ты сексуальная какая. Все притча с этим костюмом. Классные, Ну, я вот увидел, лишь подошел. Ну, конечно. Подпишешься на меня? Подумаешь? Я думаю, ты примешь верное решение. Сумя подписался. Он может мои фоточки посмотреть. Может, желаю. Серьезно. Что за человек? Ну, правильно, да смотришь? Ой, ну я... Кем ты работаешь, кстати? Ух ты! Интересно, интересно, интересно, Что нравится, тебе? нравится тебе. Ну, это важно, конечно. Это ah, nice. uh, не, <laughs> ну понятное дело. У меня свой бизнес. Фантов? Ты шутишь? <laughs> Нету фантов у меня. <laughs> ты обманываешь меня, <laughs> ты мне врешь. А, ну, Илья не договаривает. Или не договариваю, да. Сколько. Ух ты! Смотри. Андре... Так, Лена, в общем, все, я тебе пишу, мы там с тобой все решаем. Хорошо, а ты мне в ответ что-нибудь. Зайдешь. Ну, конечно, увидишь, зайдешь в мой профиль, потому фотки напишет. Написать сообщение нажмешь и, и все, буду ждать. Ну, я коротенько напишу привет. Ты мне там ответишь. Так, ты прямо налево? Я налево. Налево редко? Все, все, Леночка. Приятно было пообщаться. Пока.